Привет, на связи Илья Кутихин и студия сведений и мастеринга и Камикс Мастер. Сегодня покажу тебе, как очень быстро, а главное очень-очень просто, свести вокал или рэп с минусом. Если тебе нужно сделать микс без заморочек, но очень быстро, или если ты пока вообще не знаешь, что такое сведение и с какой стороны за него браться, какие нужны плагины и что вообще с ними делать, это видео для тебя. Внимательно повторяй за мной все, что я покажу, и получишь вполне приличный трек минут за 5, а может даже и меньше. По ходу видео будут появляться ссылки на другие обучающие видео, которые помогут сделать твои треки еще круче. Не переживай, ссылки продублировал в описании, так что найти будет очень несложно. Смотри, пробуй и получай классный звук. И не забывай, на канале студии регулярно проходят розыгрыши призов, поэтому подписывайся и жми на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей и участвовать в розыгрышах. А теперь вернемся к теме нашего видео. Итак, тебе понадобится всего один плагин, который сделает всю работу за тебя. Это изотопник ТАР-3. Плагин имеет кучу настроек, но пусть тебя они не пугают. Нас интересует всего одна штука, вот это вот. Vocal Assistant. Это встроенная программа, которая анализирует сырую запись голоса и сама подбирает настройки для обработки. Сейчас будем сводить вот этот рэп-трек. Сжигай пути, малыш, не шуми, я просто хочу себя в этом найти. Родные трущобы, родные пути, никак не забыть, никак не уйти. Разрывает на части голодные пасти, закрыл глаза, разобрали на части, я сам по себе. Итак, бросаем плагин на дорожку с голосом, включаем Vocal Assistant и выбираем стиль звучания. Как видишь, все просто. Выбираешь винтажное, современное звучание или режим диалога. Я бы посоветовал начать с современного. Он подойдет для большинства случаев. Что эти стили означают на практике, лучше услышать самому, чем слушать мое объяснение на пальцах. Сейчас разберешься с порядком действий, а дальше попробуешь сам, какой из стилей лучше подойдет твоему треку. Дальше. Выбираешь интенсивность обработки. Легкую, среднюю, агрессивную. Опять же, я бы начал со средней. Все, теперь включаешь воспроизведение и ждешь, когда программа сама проанализирует запись и сама подберет настройки компрессии, эквализации и так далее пути, малыш, не шуми, Я просто хочу себя в этом найти Родные трущобы, родные пути Никак не забыть, никак не уйти Разрывает на части плодной пасти Закрыл глаза, разобрали на части Я сам по себе, я не жду на помощь Я не лежу на полке, какого? овощ Весен, еще не написан, сколько книг еще не прочитанных Сколько неизведанных мест, еще там сколько Я хочу все, что только можно Я просто хочу дышать свободно без всяких блядей волков по позу... Готово. Голос обработан и звучит заметно лучше. Сравним, до и после обработки. Жигаю пути, малышнейши шуми. Я просто хочу себя в этом найти. Родные трущобы. Родные. Сжигаю пути, малышнейши не шуми. Я просто хочу себя в этом найти. Родные трущобы. Родные пути. Никак не забыть, никак не уйти.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 Если сводишь по песню реверба можно больше. Вообще, изотоп-нектар очень мощный плагин обработки вокала. Если хочешь выжать из него максимум, понимать, как настроить его более продвинуто, советую посмотреть видео-обзор нектара по ссылке, которая появилась сверху. Она же есть в описании видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. Итак, с голосом разобрались. Теперь нужно обработать минус, так, чтобы ничего не мешало голосу. И это мы снова доверим умному плагину. На канал, где у тебя минус или бит, вешаешь плагин Relay. Это такая утилита, которая устанавливается вместе с продуктами изотоп. С ее помощью можно подстроить громкость, панораму и еще пару простых параметров, но нам это не нужно. Нам нужна встроена в Relay функция расчистки частот для вокала Unmask. Соответственно, бросаем на канал с минусовкой Relay и возвращаемся к дорожке с голосом, где у нас изотоп Нектар. Теперь выбираем опцию Unmask и указываем Нектару, куда передать информацию на ту самую утилиту Relay. Снова включаем воспроизведение и отдыхаем, пока плагин работает. Готово. Слушаем до и после. Сжигаю пути, малыш, не шуми, я просто хочу себя в этом найти, родные трущобы. Родные пути, никак не забыть, ни... Сжигай пути, малыш, не шуми, я просто хочу себя в этом найти. Родные трущобы, родные пути, никак не забыть, никак не уйти. Как слышно, плагин расчистил место для голоса, и он теперь лучше ложится в инструментал. Мы почти закончили, остались мелочи. Теперь построи громкость голоса, чтобы он не торчал над музыкой и не тонул в ней. Жигаю пути, малыш, не шуми. я просто хочу себя в этом найти. Родные трущобы, родные пути, никак не забыть, никак не уйти. Примерно так. Если у тебя в треке использованы airbags, советую посмотреть видео с интересной техникой их сведения. Ссылка на видео вверху справа, а также в описании этого ролика. Теперь включаем на мастер-канале максимайзер и склеиваем голос и инструментал вместе, а заодно добиваемся нужной громкости трека. Для комфорта прослушивания советую сейчас понизить громкость твоих динамиков или наушников. Сжигаю пути, малыш, не шуми, я просто хочу себя в этом найти. Родные трущобы, родные пути, никак не забыть, никак не уйти. Взрывает на части голодные пасти, закрыл глаза, разобрали на части. Я сам по себе, не жду на помощь, я не лежу на полке, как Если он еще не нап... Для микса, сделанного нажатием всего двух кнопок, звучит очень даже прилично. Но до уровня ручного сведения все же не дотягивает. Для сравнения покажу, как я вручную свел тот же трек. пути, малыш, не я просто хочу себя в этом найти. Родные трущобы, родные пути. Как не забыть, никак не уйти Разрывает на части голодной пасти Закрыл глаза, разобрали на части Я сам по себе я не жду на помощь Я не лежу на полке как овощ Если еще не написано сколько Со временем, освоив приемы эквализации, компрессии и так далее Ты сможешь получать такие же результаты Этим видео я открываю цикл роликов для тех, кто только начинает заниматься музыкой. Вскоре появятся видео про обустройство домашней студии, обзоры лучших программ и бюджетного оборудования. Будь с нами, чтобы не пропустить.